В начале 2021 года вышел полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. Создатели полнометражного фильма говорили о том, что кинолента не является прямым продолжением популярного сериала. В фильме рассказывается о том, как герой Прилучного сбегает из мест лишения свободы и возвращается к своей привычной жизни, проводит время с красивыми женщинами и злоупотребляет алкоголем. При этом главный герой узнает о существовании нового синтетического наркотика и в дальнейшем переходит дорогу влиятельным бандитам. Зрители и поклонники сериала с нетерпением ждали выхода полнометражного фильма. На данный момент отзывы о киноленте неоднозначные. Многие зрители были разочарованы фильмом и посчитали, что эта история оказалась гораздо слабее, чем сериал. Игра Павла Прилучного также не понравилась многим пользователям. На языке вертятся только матные слова. Насколько хорош был первый сезон, настолько же плохим получился фильм. Без идеи, без какой-то морали. Просто шаблонная история, такое мнение оставил один из зрителей. Впрочем, были и те пользователи, кто оценил полнометражный фильм по достоинству.